Реконструкция второго зала в спортивном блоке КСК КФУ УНИКС. Какие тайны хранит библиотека Казанского федерального университета о Николае Лобачевском? Математик Николай Лобачевский – один из самых знаменитых ученых России. Будучи у истоков невклидовой геометрии, Лобачевский вписал свое имя в историю мировой науки своими революционными открытиями. Всем привет! В эфире «Универ а о студии Марья Мякубова. Ректор Казанского федерального университета Решат Гафуров принял участие в заседании президиума Академии наук Республики Татарстан. Были рассмотрены вопросы по лингвальному образованию и актуальные проблемы прикладной педагогики. Также ректор добавил, что ВУЗ является одним из немногих, где воспроизводят педагогический кадр с целью сохранения национальной культуры и языка. В спортивном блоке КСК КФУ Уникс состоялось открытие спортивного зала номер два после реконструкции. Теперь у студентов и сотрудников КФУ появился полевой тир. Смотрим. В открытии тира для полевой стрельбы в спортивном блоке КСК КФУ Уникс приняли участие ректора Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Нашим студентам это и студенты, и преподаватели, и сотрудники. и сегодня еще наши деньги, которые мы должны всегда торговать.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 Убедиться в полученных результатах. В 2021 году исследование сотрудников лаборатории бионанотехнологий Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета поддержал Российский научный фонд. Ариадна Кугушева, Универньюз. Проект Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета победил в конкурсе 50 инновационных идей Республики Татарстан. Научно-исследовательский проект под названием этнографии творчества был направлен на практикоориентированность. Наш институт молодой. Uh, у нас uh, слаженная uh, команда, которая uh, своей стратегической целью ставит uh, заявить uh, себе ярко, uh, мощно. В Казанской библиотеке хранятся редкий материал, написанный великим ученым Николаем Лобачевским. О том, какие конкретные экспонаты и какова их историческая ценность в нашем следующем сюжете.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 Лобачевский был первым ректором Казанского университета из числа его студентов. Он пробыл на посту ректора университета 19 лет, с 1827 года по 1846, а всего отдал своей альма-матер более 40 лет. Со свойственной ему энергии новый ректор сразу погрузился в хозяйственные дела. Он занимался реорганизацией штата, строительством учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий, поддержанием библиотеки и минералогической коллекции, а также участвовал в в создании Казанского вестника. Николая Ивановича выдвигали всюду, где нужно было серьезно и ответственно работать. И в 1819 году ему поручили привести в порядок университетскую библиотеку. И с 1825 года в университете ввели должность библиотекаря. И с 35 года он исполнял ее, будучи уже ректором. Также, помимо библиотеки, при Николае Лобачевском в университете был создан большой физический кабинет. Построена обсерватория, клиника и отремонтированы другие здания. По его инициативе начали издаваться ученые записи Казанского университета. Одновременно с преподаванием Лобачевский читал научно-популярные лекции для населения и неустанно развивал и шлифовал главное дело своей жизни – неевклидовую геометрию. Николай Иванович Лобачевский сам занимался комплектованием фонда библиотеки и вел строгие правила по сохранности книг. Он придумал ставить вместо книг деревянные мулежи заместители со значением, какая книга кем и когда взята. Посторонние посетители обслуживались в отдельной комнате, профессорам же университета разрешалось брать книги на дом. Имя Николая Ивановича Лобачевского – величайшая гордость русской науки и философской мысли. И библиотекари по праву гордятся, что гениальный математик принадлежал к их цеху. Первый набросок новой теории, а именно доклад сжатое изложение «Начал геометрии» Лобачевский сделал 23 февраля 1826 года. Именно эта дата считается днем рождения невклидовой геометрии. К сожалению, с годами великий ученый начал терять зрение. Последовала отставка и Лобачевского назначили помощником попечителя Казанского учебного округа. К сожалению, свою последнюю работу под названием «Пангеометрия» он мог лишь диктовать. Как преподаватель и как ректор он всемерно способствовал превращению провинциального учебного заведения в подлинный университет с мировым именем. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Универньюз. Уже два года мир борется с пандемией COVID-19. Всего за месяц новый штамм коронавируса нашли более чем в 20 странах. И недавно были зафиксированы первые случаи смертей от омикрона. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233 3000.